Хотите готовить вкусно, как профи? Чтобы близкие были в восторге от ваших блюд, а гости выпрашивали рецепт? Казан Эталон – ваш тайный ингредиент вкусного плова, шурпы, лагмана и других блюд. Чугун высочайшего качества, толстые стенки и дно, идеально ровная поверхность гарантируют равномерное распределение тепла и, как следствие, изумительный вкус и аромат ваших блюд. Идеально подходят для дачи и готовки дома. Тысячи довольных клиентов по всему миру. Выбор шеф-поваров. Нашими казанами пользуются в десятках ресторанов России и стран СНГ. Готовьте мясо, овощи и рыбу. В этой посуде все получается. Казан эталон. Гарантия идеального вкуса ваших блюд.